Всем привет! Сегодня я получила небольшой дозаказ по девятому каталогу. У нас была классная акция на такие вот различные бальзамы для мытья посуды. Гели. Вот этот бальзамчик у нас. Код 3092. 30 Он подходит для мытья посуды как детской, так и взрослой. Он идет у нас с депантенолом. Вот такие вот бальзамчики не заказали. Выставляла акцию в чате Viber. Мне клиенты охотно заказывали. Также заказали еще гель для мытья посуды. Судоэффект. Свежий лайм. Код данного геля 30097. Еще заказали с лесной малиной. что классный аромат. Они хорошо справляется со своими обязанностями. Чтобы заявлен код 30095, то у нас идет лесная малина. классно работают хорошо очищают мою посуду даже в холодной воде еще у нас была акция на пятновыводители вот такой вот у нас есть кислородный пятновыводитель он подходит как для белых так и для цветных тканей Год данного пятновыводителя 30 на 27 также вот вставляла в группе вайбера акцию. Мне люди охотно заказывали, так как берут уже не первый раз, им нравится. И они заказывают. И еще вот такой вот отбеливатель, тоже он был в акции по классной цене. Безупречная величина. Код 30028. Объем 500 грамм. еще заказали также вот жидкий, тоже пяновый водитель он против пятен и запахов код 30062 тоже подходит и для белых и для цветных тканей ну, девушка заказала такие вот спрейчики для одного водителя заказала несколько штучек мне очень нравится код данного спрея 30151 заказала 4 штучки И еще такой пеный очиститель для ковров, тканей и обивок. Сухая очистка против пятен. Формула глубокой очистки быстро удаляет сложное загрязнения, восстанавливает яркость красок, защищает от пыли. Код данного очистителя 30252 Шампунь. Вот такая классная. Его заказали мне тоже. Код 1898. Идет у нас интенсивное укрепление. Кстати, сама полдюси шампунь очень классно работает. Мне очень нравится, конечно же, с бальзамчика. Код бальзама 1899. Тоже интенсивное укрепление для волос. Вот. Взяла себе кофе растворимый. Кофе у нас классный. Кто попробует, уже другой кофе пить не будет 100%. Это идет у нас утро. Код шестнадцать Еще заказали вот такую вот кисть для теней. Код данной кисти 910-133. Такая вот кисточка для теней. У нас. Классно, удобненько. И, конечно же, взяла себе витаминки. Это у нас скидку 70 процентов по прошлому каталогу. Здесь у нас идет смесь масляных растительных экстрактов. Хепад форта Код данных витамин пятнадцать семьсот пятьдесят Вот также вот у нас были по акции черника. Плюс хорошо помогает для зрения. Код 15726. Тоже была классная скидка. Именно для тех, кто уже зарегистрирован в компании. Это вот такая была живица по классной цене. Это масло кедровое живица. Код его 15728. Во время простуд вообще самое классное средство, которое справляется с любыми простудными заболеваниями и также можно пить для профилактики что я делаю на постоянной основе 2 три штучки сразу пока такая классная цена и такой вот большой мне получился заказик на 40 баллов ну, такой классный и как вот тут классно то что заказ у меня сделанный в прошлом каталоге в девятом но оплатила я его уже в десятом сегодня получила и оплатила и баллы пошли у меня уже на 10 каталог. Каталог только начался у нас вчера действовать. Сегодня у меня уже есть оплаченных 38 баллов. А впереди еще почти 3 недели. Поэтому мой личный оборот составляет не менее 100 баллов. Обычно больше. Вот так вот классно мы делаем свои заказы. Ничего сложного. Просто предлагаешь нашу продукцию своим знакомым, друзьям, близким и пользуешься сама классным продуктом который у нас есть в компании хочешь научиться делать также личный товарооборот, приходи ко мне в команду я тебя научу ставьте классы подписывайтесь на мой канал мне будет очень приятно всем пока да чуть не забыла из чего я получил вот такую вот классную нейроскакалку скакалку Сейчас сын будет пробовать ее в действие. Как же она работает. Сейчас сниму вам в отдельном видео обзорчик на эту нейроскакалку. Кому будет интересен код, пишите в комментариях. Обязательно напишу. Вот такой вот классненький у меня заказик. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока.